Уважаемые друзья мои, товарищи, я проведу прямую встречу со всеми вами и отвечу на интересующие вас вопросы. Ситуация развивается бурно, много интересного. Хочу, чтобы мы с вами побеседовали. До встречи!